20 июня в Казанском федеральном университете стартует приемная кампания. В условия приема были внесены изменения. В частности, сдвинулись даты подачи документов, проведения экзаменов, а также выхода приказов о зачислении. Прием документов у абитуриентов и поступающих по внутренним вступительным испытаниям завершится 15 июля, а по результатам ЕГЭ 25 июля. Этот прием, он немножко смещен относительно приема прошлого года, потому что у нас спадают ограничительные меры по ограничению, связанные с пандемийными обстоятельствами. И еще такая особенность этого года, вот с упражнением этих мер, в этом году для зачисления на бюджетные направления абитуриентам все же придется представить оригинал документа об образовании до окончания срока приема заявления о согласии на и оригинал документа об образовании. В новом учебном году повышение цен на обучение не ожидается. Студенты будут учиться по ценам 2021 года. Для иностранных граждан жестомость немного изменится. Что касается абитуриентов, поступающих на целевое обучение, то контрольная дата будет размещена на сайте приемной комиссии. Количество бюджетных мест остается на уровне прошлого года – более 7 тысяч мест. Вся информация для абитуриентов по-прежнему размещается на сайте Буду студентом и на сайтах институтов КФУ. Там можно найти план приема, список олимпиад и конкурсов, которые дают преимущество при поступлении. Все желающие могут подать документы дистанционно через личный кабинет, а также через госуслуги. Сабина Гасанова, Андрей Пагауддинов, Универньюс.